Субтитры Как дела, брат? Нормально, брат Это Россия, да? Нет, Салматы А почему Казах? Казах, Россия? Казах, Казах, Казах А там же менять пошло. Не-не, я понял У вас Россия что-то показывает здесь Да-да, я знаю Да-да, я знаю Там Россия по всей стране вот так вот а а то есть это ну ну Путается, да, что-ли, да да. да, да. А там было. Не, ну из Кемель, Каласман. Из Каменогорска. Понятно. алма-то Алматы егетли, смотрящие Алматы. Алматы, да? А, да. Я смотрю, ты такой, блин, здоровенький, Ко мне в бригаду пойдешь. Да, это. В бригадах не хожу, я сам по себе говорю. А что ты был? Да, тебе не обижали ничего. Там ну, движуха такая, так себе, блядь. Мы будем ходить там, по мелочи, блядь, подбирайтесь, да. По базару, да, там ходить, все байда. Ну, да, да, да. Тогда в базар будем ходить, когда никого не будет. А, -а. а туда есть, а есть кто-нибудь кто будет нас прибьют же. Тебя как заведово. Меня? Меня? Разводила. Да на завязан. Серьезно? Серьезно? Разводила. Вот так заказа. Вот так назвали. так, Разводила Ты казах? Казах, казах. Казах, казах. Казах... у казахов нету такого имени разводил. у вас нету у нас есть? нету нету ты веришь? ну тогда это тебе казахский вопрос казахского? а вот тебе русский вопрос задай еленкам, еленкам всем кто я? кто я? по роду кто-то по роду? Алма писку жеребис. Братан, <с> вот я на видео снимал, если что, не поугорал от тобой. Не обессудил. Давай, давай, удачи тебе. Всех благ. Всех благ. Я дальше пошел. Давай. Пока. Пока.